бисмилла ассаляму алейкум и дорогие братья и сестры наконец-то наконец-то видео Долгожданные видео собираю потихоньку потихоньку и буду отправлять хач э, заканчивается по милости аллаха люди уже э, возвращаются домой сегодня вот одна группа уже уезжает в медину э, уже улицы очищаются люди разъезжаются а, грустно конечно вот здесь у нас был полицейский участок прям здесь стоял огромный вагончик на колесах а, полиция была здесь вот здесь перекрыли они Вот здесь всех ловили машинами субханаллах всех тормозили но альхамдулля альхамдулля люди сделали хач что я хочу сказать ну, конечно, здесь уже ночью кто-то покушал. Каждый день убираются. Каждый день вот здесь убираются. Но, сами понимаете, молодежь сядет. Ну, или какие-нибудь паломники. И начинают здесь кушать. Итак. Эти паломники разъезжаются. Хач прошел. Где-то со всего мира приехало где-то миллион человек. Официально. Потому что Саудея разрешила миллиону э, приехать. Алейкум, И <coughs>, миллион людей приехал. Квоты распределяются. Об этом, конечно, будет отдельное видео. Э, иншалла, иншалла. Расскажу вам, как распределяются квоты, кому они перепадают, какая там э, статистика, э, какая пропорция. Но э, молодицы, например, у них раз в жизни всего выпадает квота. В хач могут раз в жизни всего приехать. Поэтому они готовятся. Десятками годами они собирают деньги, готовятся, тренируются. Полгода они ходят. Поэтому здесь смотришь, они такие э, добрые все, улыбаются, стараются никому э, не навредить, не помешать. Короче, люди готовятся конкретно. Не то, что э, мы, не то что мы, не то, что как мы приезжаем здесь. По милости Аллаха, но это все во всем милость Аллаха, что мы неоднократно приходим. Наши рас, э, российские паломники приезжают почти каждый год, которые уже здесь бывали. Они приезжают сюда. Понятно, да? Приезжают, приезжают, приезжают. Это мы сейчас с вами идем на дор по дороге на Джамарат. Э, это вот одна из дорог джамаратских. Я просто хочу вам показать, что буквально несколько дней назад.. Она была полная, здесь столько людей было, возвращались. Одни возвращаются, другие идут. И она поднимается вон туда-вверх. Она такая в виде серпантина. И подъем, потом туда, туда, туда, вверх, дальше. Там автобусы у нас специальные. Вот здесь прям подходим. Здесь автобусная площадка есть. И нас вывозили на Джамарат. И обратно возвращали. То есть я буквально рядом живу. Рядом живу от этой автобусной остановки. Так что можно было спокойно сесть в автобус, подняться, демород кинуть на предпоследнем этаже, на третьем этаже. Быстро кинул и обратно вернулся. У меня на все про все уходило где-то час. Вот чтобы выйти из дома, кинуть камни и в три столба, потом обратно вернуться, у меня час уходил. Милость Аллаха. То есть во многих местах вот так облегчили. Хукумат, государство так облегчило. И э, э, что хочу сказать, вернемся к тому, что где-то миллион человек пришло э, официально по квотам. Потом здесь также была разыграна э, э, квота для внутренних. Тоже очень много людей. Здесь естественно есть здесь разные фонды. Раджихи, там Машайр, там еще какие-то Хадии, там эти-эти. Специальные такие фонды, ОТР, миллиардеры такие. Компании, которые набирали людей. И мы подавали заявки. И специально ездили, регистрировали. Там свою анкету заполняли. Чтобы нас взяли тоже те, которые проживают здесь. Мукэмы. То есть тот, кто имеет икаму, прописку. Или тот, кто Муатен, местные жители Муатин, или студенты, все подавали заявки в эти организации. И у многих, многих, многих, по милости Аллах, вышла, вышла виза на хач. И многие поехали через местные компании. И многие братья наши, в том числе российские, тоже. Поехали отсюда студенты, как я вот знаю. А, также здесь была открыта система а, а, онлайн. Можно было через а, таокеально а, программу, специальную программу, можно было забронировать себе хач здесь, прям уже а, непосредственно в Саудской Аравии. Там платили где-то там 12 тысяч что ли реалов. Вот здесь вода уходит, горная вода уходит куда-то дальше. И 12000 тысяч где-то платили, и э, <coughs> все официально приходило на э, их э, счет, на их э, талкиально, и мои СМСки приходили: "Оплатите туда-сюда", у вас срок оплатить там две недели, соберите деньги, давайте оплатите. Все, потом так-так-так, то есть ведется э, человек и идет на хач, и тем самым можно было изнутри здесь в Мекке имея прописку, как мы вот говорим в НЖ, ведь на жительство или, ну здесь лучше сказать икама, икамет, вот кто в Турции живет, они знают это слово икамет, годовалая прописка, ну в Турции сейчас на два года дают, и в общем можно было по этой икаме пойти спокойно здесь на хадж. В общем хаджи были. С, со всех стран приехали, также хаджии были с внутренней, внутри страны, то есть внутри государства, и хаджии были, это все официальные, а еще были хаджии неофициальные, но это оказывается оказывается это распространено здесь. Со времен еще с тех времен Ибрагима, алейхиссалям, когда пять тысяч лет назад Ибрагим, алейхиссалям, пришел со своей семьей здесь, оставил здесь свою супругу. И все люди потом на хач ходили. То есть люди выполняли хадж. Раньше даже до ислама люди, до нашего пророка Мухаммада, саллиллаху люди молились, люди постились, люди совершали хадж. И естественно, жители Мекки и прибрежных городов, они все тоже приходили на хадж и э, я это здесь и увидел э, в день тарвия то есть восьмого зурхиджира, когда наши паломники из отелей уезжают и э, приву специальные приходят автобусы от министерства министерство транспортной э, корпорации синдиката э, специальный автобус приходит э, у них на, у каждого автобуса есть свои тасрихи и они вывозят паломников они все вывозят паломников на а, Мина, Яму Тарвия. Так как у многих не было а, вот этого тасриха, разрешения на хадж, а, местные, а, например, жители Джиды, жители Мекки, жители там, Медины, Рияды из других городов, они все приезжали пораньше. Здесь снимали квартиры, вот это все, вот отели, отели, отели, вот которые вот здания, вот эти все сдаются, а, во время хаджа сдаются, во время Рамадана сдаются. И люди, короче, все сюда приезжали заранее, пока границы не закрывались. И здесь сидели, и здесь сидели и ждали. И когда начинал хадж, а, люди, вот это восьмого, да, а, Зульхиджа, а, уже все стоят. Здесь специальные есть остановки, на кудай. Например, там парк Адель, называется парк. Потом мечети, у главных мечетей, у больших, где, например, вот Бинбас, Роджихи, мечети, Факэх и другие-другие-другие районы. Везде, оказывается, автобусы курировали. Автобусы, ну, водители шабашки, шабашничали. И, естественно, то есть, например, смотрите... Какая система? Ну, это, конечно, надо все нарисовать. Это все, конечно, надо все прям разрисовать и красиво объяснить. Но это, дай бог, дай бог, дойдут руки. Облегчит Аллаху Сделаем хорошее видео, где все будет понятно. Смотрите. Министерство по хаджу выделяет на паломников автобусы. На 150 человек, 150 человек, один автобус идет. 150 человек, это э, три раза должен автобус приехать, забрать паломников из отеля и отвезти их в долину Мина. Три раза по 50 человек. То есть сейчас новые законы какие Раньше мы всегда полностью запих, запих, запихивали, забивали автобус. Давайте постоим, давайте это, давайте то. Но сейчас как бы уже э, попроще с этим стало. и Естественно, людей рассадят и все. Давай, отправляют из отеля. И поэтому автобус, у него специальное разрешение есть на то, чтобы заехать в долину Мина или в долину Арафак, или в долину Муздалифа. Там везде все оцеплено полицейскими, естественно. Здесь просто подъем. Не видно, наверное, на камере. Но здесь подъем. Сейчас у меня уже даже затрудняется, затрудняется разговор. Итак, люди, автобусы заезжают по специальному пропуску. У них на автобусе есть пропуск, тасрих называется. И э, это автобус, он приехал к тебе в Азизию, забрал людей, забрал из твоего отеля паломников и отвез в Мина, выгрузил их там у палаток и обратно вернулся. И вот так он должен сделать три круга. Это называется тарадудия, дори, э, дорога тарадудия, то есть, которая повторяется несколько раз он сделал сделать должен кругов вот этот автобус и все считая он сюда приехал час до отеля забрал людей да ну где-то там час на погрузку на разгрузку вот так грубо говоря потом отвез еще где-то час у него уходит три часа на 50 человек до да? 3 часа на 50 человек а ему нужно привести 150 человек он, естественно отрабатывает это пусть на это ушло грубо говоря 9 часов остальное это время все то есть у него как бы смена закончилась 9 часов он отработал Ну, ему естественно и по графику и по работе ему нельзя как бы да, больше там положенного работать 9 часов он отработал все отвез людей возвращаться он должен в гараж но <смех> все знают кто занимался <смех> хаджем все компании знают <смех> что автобусники не будут возвращаться в гараж <смех> они будут шабашничать потому что представляете тебе дали автобус у тебя на автобусе Тасрих официальное разрешение на заезд на Арафа, на Муздалифа, на э, Мина он что, поедет в гараж. Естественно, он год ждал этого момента. Там буквально йому Тарвия один день и ему Арафа. Два дня ему нужно. Вот за эти два дня они начинают шабашничать. Они начинают ездить. Они везде, по городу, гоняют. А автобусов, надо будет тоже будет посчитать, сколько автобусов. То есть, если, к примеру, в этом году 3, 3 миллиона людей да, было. 2 миллиона официальных 2 миллиона до да, к примеру было внутренние и э, э, из других стран то есть 2 миллиона 2 миллиона делите э, 2 миллиона паломников делите на 150 человек то есть один автобус 150 человек должно слушать ну и у вас естественно уходит я-то 3 миллиона закладывал там э, огромные огромное количество автобусов и у них должны быть тасрехи. Это водитель и, естественно, эти автобусы потом начинают здесь гонять. Гоняют они. Десятки тысяч автобусов здесь по метке носятся и собирают людей. Понимаете? Они собирают людей и завозят их на э, Ялму э, Таруе в Мина. Те, кто не хочет в Мина, они, они на следующий день ждут э, Арафата а уже с утра там с раннего утра до фадера уже люди прям все на улицах вот что я увидел братья все люди меканцы и все приезжие арабы все все все все стоят здесь вот у нас тут рядом ресторан египетской кухни хан хали все ребята пришли приехали работать здесь эти официанты я увидел, они все на улице стоят В один автобус бегут Во второй в автобус бегут Там, говорят, на тот автобус перекин, перекидывают их Идите на тот, садитесь Туда идите В оконцовке уехали И вот так люди Люди везде прям У всех мечетей люди стоят С сумками, с их храмами, С этими с, с, с баулами С едой, с водой И все едут кто-то Яму Тарвия 8, а кто-то сразу Яму Арафа 9 едут на хадж. Полиция, она, естественно, она заблокировала все, например, подступы к Арафа, Муздалифа, Мина. Но она же видит, что едет официальный автобус, у которого есть тасрих, разрешен разрешение на хач. А она не может тормозить и заходить в автобус. У них нету этого указание заходить останавливать каждый автобус представляете 10 тысяч Да какой 10 тысяч Ну давайте пусть тысяч. 10 тысяч автобусов надо остановить и проверить а вы знаете что такое зайти в автобус и проверять каждого каждого человека нужно проверять 50 человек это не это я не знаю должен, должна быть какая-то система там отпечатка пальца там сниматься да? Все, кто знает, как купить сим-карту и как там отпечатки пальцев, сколько это времени уходит на человека, ну 10 минут. А представьте, у тебя 10 тысяч людей, автобусов, 10 тысяч автобусов, а 50 человек. Это надо каждого пропикать. Это нереально. И поэтому полиция этим делом не занимается. Полиция не занимается этими делами. Она регулирует движение. Она регулирует то, чтобы автобусы заходили. У кого есть ласрих легковой автомобиль грузовой автомобиль помимо автобусов есть легковые автомобили это у каждой компании у каждого тура оператора есть свой автомобиль он обязательно берет GMC там какой-нибудь лангкрузер какой-нибудь берет или там костер э -э, там э -э, автобус или h1 берет хундай э -э, и на каждом из них есть тасриг для того чтобы заехать на э -э, машаэр на арафа Далифа, имена Естественно, еще добавим к этому обслуживающий персонал, да? вот эти все машины, которые уборкой занимаются, которые привозят еду, которые привозят рабочих, которые привозят вот этих полицейских, у всех есть вот эти тасрихи, поэтому здесь, здесь надо просто один раз побыть, увидеть, как, какое здесь столпотворение творится, да, машин столько сигналят, газуют полиции мне до этого даже машины врезаются да выйдут посмотрят друг на друга раз раз раз давай все все хач-хач-хач лябайка лома лябай друг друга прощают потому что некогда <coughs> некогда э, сидеть там разбираться и э, дорогу прудить Полиция сразу приедет сразу прогонит тебе э, даже небольшие аварии на это не обращать внимание лишь бы не было э, пробок на дороге и все это контролируется очень жестко, да, с воздуха вертолеты летают, там внизу везде полицейские, везде с мигалками полицейские, полицейские, полицейские. Смотрите, куда уже я уже поднялся, вон там, он в конце, он там, Вон башня с часами. Это азизи, район азизи. В общем, люди едут со всех, со всех э, точек. Вот представьте, со всех мест люди едут на хач, и в основном, основная масса те, которые без Тасриха называются, э, ну как бы неофициальные, да, неофициальные, они едут все на Арафа. И представляете, на Арафа с утра тол толпы, кто-то пешком идет, не будут их полицейские тормозить, кто-то пешком идет, кто-то на машине едет, кто-то так, кто-то так, кто-то так. йо кто со всех сторон все хотят на Арафа попасть. Представляете? И люди идут на Арафа, а полицейские же тоже, э, вот эти все, э, они же мусульмане. Они, неужели он будет этого мискина тормозить и будет говорить, иди возвращайся, возвращайся, возвращайся. Не дай бог еще в день Арафа дуа сделает э, мискин и этот, э, дуа принимается. Поэтому многие полицейские на это все за, закрывают глаза. Тем более там есть, у них знаете, здесь система кабиля есть, кабиля племенная. Племени, ты из какого племени? Ты из какого. Полицейский стоит из Гамид, например, Гамиди. И идут паломники, арабы, Гамид. Они, во, наш земляк, во, наш земляк. Неужели он их остановит? Он, конечно, давай, давай, давай, давай. А эти заграны идут. Да? Заграны, эти идут, эти идут, у Тейбей, другие, другие племена идут. Кто кого будет тормозить здесь? И поэтому официально.. Как я сказал, где-то может быть 2 миллиона, да, было паломников. Но надо посмотреть еще статистику. Надо еще будет посмотреть вот эту всю статистику. Скорее всего, сейчас будет. А, будут все вот эти вычисления. А, Саудея покажет, сколько людей было официально. <coughs> но ну, неофициально, братья. Очень много людей было. Это почти вся Мекка. Я вам сразу скажу, Мекка опустела. Мекка опустела. Все отели опустили, все здания опустили, люди пошли на Арафат. Понимаете, люди пошли на Арафат, и все пошли с ляббайка, ляббайка, ляббайка, везде кричат. Потом Арафат закончился, Магреб наступил, все обратно возвращаются, пешком. 15 километров из Арафата до Муздалифа, все идут пешком, женщины, бабушки, дедушки, э, дети. С детьми люди там, со всеми, короче, с баулами, с сумками, все обратно идут. 15 километров и идут, и опять тальбею кричат: Ля иляха илляллах, ля-илля илляллах. Все официальные, они там на автобусах, на этих, они разъезжают, они этого не видят. Но здесь другая жизнь, внутренняя жизнь здесь другая, совсем другая. И люди очень много, все вот так, оказывается, э э испокон веков, вот так ходили. Представляете? Все, на Арафат. Я уму Арафа, он пошел на Арафа, а на Арафа попасть, пусть даже перед Магрибом ты пришел, перед Магребом за час, за полчаса, дуа сделал, даже в других а, а, риваяках там а, приходит, что даже тот, кто ночью пришел, до фаджа намаза пришел, успел на арафат, он застал арафат, он застал хадж Аль-Хаджу Арафа, сказал Расуль Уллах аллаху алейки вассалям поэтому люди все идут все идут даже те которые работники там они может быть за час до магриба они все в формах ходят там туда-сюда когда начинается уже немного до заката солнца они снимают свою форму одевают и храм для байкала хаджан водители то же самое, вот эти все шабашники, которые шабашничали, шабашничали, шабашничали, людей завозили, привозили, отвозили. Они тоже потом снимают быстро свою гражданскую одежду, одевают и храм, и говорят, ляббайка лагма ляббайк, и заходят на хадж, на Арафат. Вот это вот жизнь, вот здесь вот это вот я увидел, дорогие братья и сестры, как люди... Стараются, как люди хотят, попасть на Арафат и совершить хадж. Поэтому, поэтому посмотрим, посмотрим как, какие, какие цифры назовет Хокумат. Во-первых, Саудовская Аравия назовет, какие цифры, сколько людей официально пришло. Ну и я вам говорю, что неофициально очень много пришло. Очень много людей, саудитов. Потому что три года все без хаджа были да все без хаджа и вот этот четвертый год никто не хотел э, оставаться без хаджа все хотели хадж всем нужен был хадж и все ж, желали только оказаться на арафате а арафат это сами знаете это э, аллах спускается спускается на ближайшее небо аллах тааля говорит э, своим ангелам я их позвал и они пришли Хвалится перед, своим, перед своими ангелами Аллах. В этот день я у Шайтан сидит и себе на голову сыпет песок и говорит: Горе мне, горе, какое горе, горе плачет. Это для него самый страшный день. Самый тяжелый день для него, потому что он годами, годами, годами сбивал, пытался сбить людей, да, ввести их в заблуждение, в бедааты, э, в ширк, э, в куфр, э, в разные, в разные мухароматы завести их, э, пытался поссорить людей, пытался там э, мужа с женой рассорить, пытался, пытался, пытался, пытался, ухищрения всякие проводил 24 часа, старался, старался, старался. старался. Но в этот день Аллах прощает, прощает грехи у людей. Прощает, прощает и прощает. Поэтому это великий день, день Арафат, это великий день. И тот, кто на него попал, в этот Арафат, именно там, на этой горе, ну не на горе, в самой долине побыл, да, потому что гора там тоже, она небольшая гора там Джабаль-Рахма, где наш пророк, саллиллаху алеслам, делал. А так вся долина арафат кто попал на эту долину арафат конечно это э, никаких денег не стоит никаких денег не стоит люди даже знаете что э, говорили да пусть меня даже оштрафуют пусть мне там скажут там заплатить штраф, там, сколько там штраф 10 тысяч реалов но он пойдет все равно он идет понимаете потому что у каждого на на накопилось у каждого э, набралось своих болячек, своих проблем, своего-своего-своего, э, за кого-то, за своих родственников, за своих близких, у кого-то кто-то умер за эти три года. Много чего изменилось. Это уже четвертый хач. Не дай бог, кто-то не попадет. У, у многих там аманаты, у многих там обещания, там все, я в этом году схожу, я обязательно сделаю хач. Кто-то за кого-то делает хач. И поэтому сказать, э, но это же все неофициально, э, кто-то будет писать там в комментариях, Uh, да, но ну это же все неофициально туда-сюда uh, закон есть закон uh, да закон есть закон и ученые говорят это закон есть закон но когда у тебя <с sesame Steve> <смех> когда у человека накипело когда у человека накопилось проблем <с terrify> он конечно любой ценой пойдет пойдет и дел, будет делать два и будет плакать и будет искренне э, пред Аллахом просить э, прощения за все, за все свое содеянное за эти 4 года. Будет стараться, любой человек будет стараться попасть на Арафа. И потом уже, дальше уже все. Главное на Арафа ты зашел, дальше тебя уже полиция, все. Никто тебе никто ничего не скажет. Никто тебе ничего не скажет, не, не остановит, и не куда пошел. Никто не будет спрашивать. Все будут тебе говорить, я хаджи, я ходи, давай, давай, давай, я ходи, я хаджи. Полицейские, персонал обслуживающий, все, все, все будут говорить, я хаджи тебе, чтобы давай здесь не сиди на дороге, да, пробки не создавай, да. Не, ворон не считай давай иди а, по течению и а, выполняй все остальные ритуалы хаджа вот такая вот а, дорогие братья и сестры такая вот новость, такая вот история но я еще все равно а, в будущем дай аллах я сделаю видео поподробнее побольше информации где можно будет рассказать добавить и может быть кому-то что-то неясно было в ходе моего вот этого видео и хочет еще какие-то ясности задавайте вопросы чем больше вопросов в комментариях задается Конечно, потом собираются эти вопросы, и э, отвечаем на эти уже э, наболевшие э, проблемы. Больше комментариев оставляйте, и мы будем их читать, и потом отвечать. Барак Аллаху фейкум, ваджаза хайран, хайран джаза, с вами брат Нур из Мекки.